Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Алла Вишневецкая, и в этом видео мы с вами поговорим о Марсе в Козероге. Ведь уже очень скоро, 25 января, Марс переходит в этот знак и пробудет в нем аж по 6 марта. И мы с вами обсудим, какие качества имеет Марс, находясь в Козероге, как он будет на нас влиять на кого он будет влиять сильнее, а также мы с вами разберем важные даты и аспекты этого периода. Начнем с того, что Марс это не только планета агрессии и конфликтов, это прежде всего планета, которая показывает источник нашей энергии, то, что дает нам силы, то, чем мы руководствуемся, прежде чем приступить, к той или иной деятельности кстати ранее в декабре 21 -го года и в январе 22 марс шествовал по знаку стрелец и у нас есть возможность сравнить эти периоды марс в стрельце тоже имеет достаточно хорошее положение и это был период, когда мы были готовы бороться ради справедливости. Мы были готовы бороться, отстаивая свои права и отстаивая какие-то законы, нормы. Это период, когда мы хотели действовать по совести и были готовы в этом плане идти до конца. Переход же Марса в знак Озерог будет подчеркивать уже энергии козерожье и помним что это знак который находится под управлением сатурна поэтому в первую очередь важно учитывать дисциплину и порядок сроки выполнения той или иной работы важно соблюдать субординацию важно быть скажем так максимально ответственным выполняя то или иное задание сильной стороной марса в козероге является его целеустремленность это эм, период когда будет очень легко отказаться от чего-то ради достижения более глобальной цели это период когда будет намного легче мотивировать себя что-то сделать это прекрасное время для похудения а также для того чтобы начать идти к своей цели особенно если это требует от вас дополнительной затраты усилий а также каких-то более стесненных условий труда также еще одной сильной стороной марса в козероге является умение концентрироваться на важной цели не распыляться на какие-то мелкие 7 дела а вот именно идти по направлению к той самой вершине и э, делать все ради того чтобы получить результат поэтому как вы уже догадались транзит марса в козероге даст заостренное внимание на вопросах карьеры и профессиональной реализации а также будет желание воплотить какие-то амбиции поэтому вы можете вот прям почувствовать, что появились какие-то амбициозные цели, и вы готовы сейчас больше, чем обычно, трудиться ради того, чтобы этого достичь. Либо вы готовы трудиться и лишать себя в каких-то мелких радостях, которые позволяли ранее, ради того, чтобы получить нечто большее. И вы готовы подождать, не распыляясь на какие-то мелкие радости. Поскольку Марс вносит определенную энергию, дает активность по темам знака, по которому проходит, то, безусловно, Марс в Козероге будет активизировать ваше взаимодействие с руководителями. А также это период, когда могут происходить изменения власти. Для чего же идеально подходит период Марса в Козероге? В первую очередь для того, чтобы выработать структуру своих действий, определить важную цель и приступить к выполнению задач. Это период, когда намного легче себя дисциплинировать, чем в любое другое время. Поэтому если вы долго откладывали какую-то важную для вас деятельность, то февраль это по сути идеальный месяц, поскольку помимо сильного Марса в Козероге, Венера и Меркурий тоже будут двигаться вперед. Также период Марса в Козероге подходит для анализа ситуации. Вы могли ранее сомневаться, каким именно путем вам пойти. И вот Марс в Козероге прекрасно проявляет себя как стратег. То есть вы сможете выстроить цепочку событий и понять, к чему вы придете, если выберете... вот Путь А, Путь Б и Путь С. И это дает возможность уже на старте определиться и понять, какой же из этих вариантов подходит вам больше всего. Конечно, особым таким шармом Марс в Козероге обладает. Также благодаря тому, что он становится очень устойчивым и он дает нам вот эту энергию устойчивости и умение получить желаемое, несмотря на какие-то трудности или неудачи. Поэтому, если вы замечали, что ранее вам было что-то сложно начать, по той причине, что когда происходят первые неудачи, вы просто хотите развернуться и уйти, то в этот период этот фактор будет минимизирован, будет больше устойчивости и больше уверенности в том что вы делаете чем обычно причем это хорошее время как для старта новых проектов так и для того чтобы развивать то что было начато ранее поскольку марс в козероге под управлением сатурна любит занимать устойчивые позиции в работе, поэтому если вы чем-то долго занимаетесь, являетесь профессионалом своего дела, то, безусловно, в феврале у вас будут возможности развить свое дело до больших масштабов. Ну и, конечно же, это тема цели. Именно вот такую силу Марсу в Козероге придает цель поэтому важно сформировать видение к чему вы хотите прийти ради чего все это и только тогда появится ресурс и появится желание добиваться этой цели также хочу заострить ваше внимание на том что безусловно марс в Козероге это трудоголик но все-таки многие воспринимаются тур немножко не в том ключе это не планета которая вот не знает меры, да, когда вот человек работает, работает и зарабатывается. Это наоборот планета, которая экзальтирует в весах, и это знак гармонии. И для Сатурна важный принцип правильного распределения приоритетов и энергии. Поэтому, несмотря на то, что у каждого из вас появится какое-то амбициозное желание и цель, это не повод забрасывать э, другие сферы вашей жизни, такие как здоровье или личная жизнь, или ваш досуг и отдых в том числе. Поэтому сильной стороной этого положения Марса является умение планировать, умение э, расставлять приоритеты, не разбрасываться на какие-то мелкие задачи и в то же время утопать в работе тоже не стоит. На кого же период Марса в Козероге повлияет больше всего? В первую очередь это на тех людей, у кого в натальной карте Марс находится в знаке Козерог. Вы это не сможете определить только по дате рождения, зная, где у вас находится Солнце, кто вы по Солнечному знаку. Это можно определить только построив натальную карту. Это можно сделать в, например, программе Сотис онлайн. Ввести ваши данные рождения достаточно будет даже даты рождения и посмотрите в каком знаке находится Марс в вашей натальной карте. Если он в козероге, то это будет значимый для вас период, он называется возвращение Марса. Это событие происходит один раз в два года и оно дает возможность перезапустить активность. В вашей жизни Это период, когда вы можете начать заниматься новым проектом Вы можете найти новую работу Это период, когда могут завязаться новые отношения Деловые или личные Это время, когда появляется огромное желание что-то делать Появляется вот этот импульс, который важно прочувствовать И, конечно же, реализовать Вторая категория людей, на которых сильно повлияет Марс в Козероге являются солнечные и асцендентные козероги конечно же за время прохождения Марса по этому знаку он соединится либо с вашим асцендентом и войдет в первый дом либо с вашим солнцем и, возможно еще с какими-то планетами и это даст вам приток сил энергии желание действовать но также и возможность проявить себя и показать себя но для Козерогов характерно такое качество, как страх. Вы можете поначалу зажаться и думать, действительно ли стоит именно сейчас это показывать, может немножко подождать. Но э, все же важно не упускать момент. Марс — это планета, которая требует решительных действий, которые вы не откладываете. Это действие здесь и сейчас. Поэтому важно не упускать момент и преодолевать страхи в этот период. Не упускайте возможности, которые будут появляться на вашем пути. Кстати, многие могут подключать физические упражнения, заниматься дополнительно телом своим и его развитием. Это могут быть, например, чистки, какие-то детокс-программы, это очень полезно на Марсе в Козероге, если эта тема для вас актуальна, то можете взять на заметку. Итак, мы с вами так плавно перешли уже к теме аспектов Марса в Козероге. Это обычно интересует зрителей моего канала больше всего, поскольку именно тема аспектов дает четкое понимание, что и когда ожидать и каким именно образом действовать в тот или иной период времени 26 января по 15 февраля марс будет в благоприятном аспекте к юпитеру и это время амбициозных замыслов планов и действий в это время могут прям просыпаться очень большие желания и может как раз таки появиться вера в себя в то что вы можете это сделать в то что у вас все получится и конечно же важно это не упустить, важно использовать этот период для того, чтобы направить свои силы на какие-то важные для вас действия, которые обязательно принесут результат. Со 2 по 16 февраля Марс будет в аспекте к Урану, это период быстрых действий и реакций, это период решительных действий. Конечно, в сочетании с аспектом к Юпитеру это может давать вот прям очень яркие результаты. Также это аспект перемен, аспект, который больше всех остальных дает шанс покончить со старыми схемами и действиями, которые не приносят никакого результата и приступить к чему-то новому и перспективному. И, конечно, самый красивый аспект этого периода, я уверена, что многие из вас ждут уже, когда же я расскажу об этом аспекте, это, конечно же, соединение Марса и Венеры. И, кстати, аспект продлится дольше всех остальных, он будет не только в феврале месяце, но и в марте, не только в знаке Козерог эти две планеты будут соединяться, но также и в Водолее. Такое длительное соединение связано с тем, что Венера только-только развернулась, ретроградного движения, она набирает только скорость, и таким образом скорость Венеры и Марса совпадает, и они могут вот так долго идти рука об руку. Конечно же, соединение Венеры и Марса это аспект страсти, и эта страсть может проявиться как в отношениях, так и это может дать увлечение каким-то делом какой-то идеи каким-то занятием но в целом помним что данное соединение в козероге поэтому это на самом деле очень хорошее время для того чтобы строить отношения начинать какое-то дело поскольку нет риска как-то утонуть в фантазиях или в желаниях поскольку есть основа, прочный фундамент под ногами. И прежде чем вы будете эм, отправляться на свидание с кем-то, вы э, должны быть уверены в себе, что это тот человек, что вы сделали правильный выбор. Э, так устроен козерог. И на самом деле это положительная сторона этого периода. То, что не будет каких-то э, действий, э, которые не обдуманы и о которых вы потом будете жалеть кстати вот Венера ведь тоже только развернулась с ретроградного движения она в третий раз проходит по одним и тем же градусам и она уже имеет опыт Да она дает нам понимание чего же мы хотим уже со многими проблемными ситуациями мы разобрались в январе и сейчас действительно есть возможность созидать и это время конструктивных действий и решений. Конечно, это период, когда не стоит ожидать пламенных признаний в любви, каких-то ярких и прям наполненных романтикой встреч. Но тем не менее период может дать совершенно другое, более ценное. Это уверенность в своем партнере, ощущение стабильности, надежности в отношениях а также хорошее взаимопонимание. Если вы были в ссоре, то в этот период может прийти а, такая мысль, что а, эта ссора произошла из-за пустяка, и не стоит обижаться, что можно очень легко этот вопрос обсудить и идти дальше, и вместе что-то делать полезное. А, вместо того чтобы обижаться друг на друга кстати соединение венеры и марса в козероге это очень хорошее время не только для отношений но и для проведения финансовых операций это может быть период долгосрочных вложений это может быть период когда вы захотите вложиться в стройку в недвижимость в ремонт то есть будет желание деньги сохранить и приумножить вложить в то что будет приносить результат долгое время или то, что как минимум будет радовать глаз долгий период времени. Период с 18 февраля по 3 марта связан с тем, что соединение Венеры и Марса будет еще и в аспекте к Нептуну. И это время идеально подходящее для отдыха, для свиданий, для того, чтобы больше находить время для отдыха и расслаблений. В этот период можно планировать именно поездки с целью перезагрузиться, отдохнуть. Особенно, если это поездки на природу. Нептун такое любит. Также Нептун это планета творческих людей. Поэтому представители творческих профессий в этот период могут преуспевать в своей деятельности. За счет того, что будет прилив энергии и вдохновения одновременно. В период с 4 по 9 марта. Венера и Марс, э, идя по знаку Козерог, соединятся еще и с Плутоном. Но это будет на самом деле очень яркое время, когда э, вот э, настрой на завоевание какой-то целью будет зашкаливать, и это период получения результата. Это хорошее время в финансовом плане. Это может быть ваша эйфория от того, что вы выплатили ипотеку или кредит, или что вы достигли очень высокой финансовой цели. Во всяком случае энергетика этих планет очень большая, и она действительно может давать такой ощутимый фундаментальный результат в каком-то деле. Я бы даже сказала, что это соединение планет более благоприятно для работы и финансов, чем для личной жизни. Поскольку в личной жизни это может давать ревность, желание контролировать, показать, кто главный. И это не всегда, конечно, может в плюс проиграться, с учетом того, что Марс и Плутон будут прям задавливать Венеру в Козероге. Поэтому лучше все-таки усилия в этот период направить на решение рабочих вопросов и э, таких вопросов, которые для вас актуальны вот в ежедневном порядке ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео желаю вам прекрасного периода Марса в Козероге с учетом того, что еще будет соединение с Венерой думаю, многие получат свои подарки в виде как минимум приятных эмоций пишите в комментариях, кстати, как у вас будет проходить этот период возможно, некоторые будут смотреть это видео позже или вы захотите повторно зайти э, и оставить комментарий под этим видео. Буду благодарна за вашу обратную связь. Если вам интересно, какие еще события вас ожидают в феврале, то переходите и смотрите гороскопы для своего знака на февраль. Будем с вами на связи. Всем пока-пока.